на призер определи тип так всем привет друзья с населением несколько людей и мы сегодня будем а, проходить ну, еще один режим новенький сами делали по игре фосмофобия думаю они знают все кто не знает можете прогуглить чтобы ролик мы затягиваем кто что берет давайте поделимся ну давайте я Ты крест, значит, я. А в принципе, оно без разницы особо. Вообще да. А крест, он, короче, с помощью креста mm -hmm. и. Надо, Надо еще пачку, датчик взять. Пачку, датчик, да, давай. А вот этот. Вот ну, этот вот. Ну, давай ты, давай ты возьмешь. Я, я, вам, думаю, могу взять. Буду отслеживать призраков. Да. Вот, главное, его в руке держать. Пока значит. еще не знаю как. А ты его, короче, в руке держишь, и если что-то будет происходить, он будет переки там активность показывает. А, Значит, тут у нас написано все. Ну, призраки. Пора. Ну давай. Вот, тут все призраки, короче, можно потом узнать, кто и что нибудь Ну, пошлите двигаться. Дирега. Так, у меня, правда, два датчика движения. два так покажу Господи, что, уже дверь открывается так куда идти я даже не знаю если друзья короче под этим роликом наберется много лайков и на моем канале столько не 200 подписчиков мы оставим ту карту на скачиваем с модами можно было проиграть. А, здорово. Да? А, вроде бы нет. Ты тут рядом. Короче, Blizzard проявляет активность в света. Как минимум. Свет, значит. А значит, он у нас любит баловаться со светом. Опа. И электроникой. Виктора на прибора тоже. Да, да, да. А ну-ка пойдем посмотрим кое-что другое. Да. О, призрак. Призрак этого дома. Если ты здесь и ты хочешь подать нам знак, напиши что-нибудь в этой книжке. Пожалуйста. О, давай, напиши. Будь гостеприимным, <laughs> Не убивай нас, пожалуйста. Okay. О, великий призрак! Великий призрак этого дома, если ты здесь, дай нам знак, урони эти банки. то не Этому дому не хватает хаотичности, урони эти банки. Пожалуйста. Не, не роняй. Так, где все, все люди? Так он. Так Ник ты где где где? главное, чтобы мы не спалили. все ладно, ну хотя бы охота закончилась с него по идее должен был фонарь выпустить блин, Варя, как думаешь, кто это может быть? Мне кажется, самое время пойти, короче, к фургону. А... О господи! А да, пошли, короче, посмотрим, кто это может Так, ну смотри, что он значит делал? -а -а -а -а. Старил в книжке. А кто это может быть, как думаешь? Звуки он издавал какие-то именно? Не, он не сдавал его. В чате было нет. Материальный при охоте. Он не использует электронику, может включать радио. А, давай быстро глазами-то так. Мы будем так долго на каждого, если читать. А немножко материально не знаю, я не видел. Короче, что он делал? Он передвигал предметы. Он, короче, свет. Предметы, свет, электроника. Так, если сам придумал предметы, то он может быть духом. Да. Молча, а... он может быть фантом. Ну... Вообще он использовал рейдер? Да, использовал, но он не писал в блокноте. А высокая активность, кстати, бывает. Возможно, это полтергейс. Смотри, высокая активность. Он постоянно что-то делал. Предметы. Полтергейс? Не, погоди, предметы, Не свет. А, но ну они используют электронику, нет. Большие. Не знаю. Высокая активность использует электричество, работает с радио, управляет светом и знает разные звуки. Это кто? Игрока. Ты же блок Это Деми. Но он в блокноте не писал, понимаешь, что-то сложно, блин, я не знаю. Это либо. Это либо, либо. Сейчас скажу. Это либо ревенант, все-таки. Потому что мог обмануть. Либо демон. Как думаешь, что это? Да. Yeah. <тут> Юрей монтаж может быть, потому что тут, э, тут почти все у него. Кроме последнего. Ну, туда смотри, либо Юрей, либо Ревенант, либо Демо, да? Пошли. Так, надо решить. Как думаешь? Либо Ревенант, либо Юрей, либо Демон. <тут> Давай Юрей, там больше всего. Юрей, Юрей. Это был Юрей, принесите реликвию. Ну, короче, это по-любому вещь, которой в доме нету, не было до нашего сейчас прихода. Ой, ну это были сложные, Артем. Ну, нормально. Либо вещь, которая есть в доме, но не в том количестве и не в том месте. Так, тут все на месте. Так, да, если вот этого спального ребёнка зайти на карампель, Так. Тут нету? О, слушай, я знаю, где, возможно, может быть. Где? я не скажу, сейчас пошли, я тебе покажу. Опа. Так, активность, активность. Это немножко его замерить. Пока он там охота как будет. Потому что дверь заклинит, Пока я буду открывать. Пошел. Вот так, привет. О, ты еще соль не использовала? Ну, держи при себе, потому что... В принципе, тебе поможет он. Так, это я. Вот, кстати, знаешь, он на датчике вообще не уступает зато есть, как бы он прям вообще себя не показывает. Хорошо, он сейчас скрытный призрак охота. Хорошо, охота. Мне нашла. Карты. карты, Блин, ну мы уже не успеем, охота началась, охота началась Я спасу, в режиме, в карты Все, призрак, пока, я надеюсь мы с тобой больше не увидимся Блин, ну, вот так, ребята, и бывает. Ты один выживаешь. Блин, жалко. Ч, я начальство скажу, потерял бы этих друзей. Призраков Ладно. Чрт. О, реликвия будет, а вс. И вот снова я охотник на притерков. Со мной сейчас Один человек ушел, короче, ну mm -hmm. ладно. Mm -hmm. Так, что что что брать лучше? Что берем? Mm -hmm. Дай подумать. я плохо служу Думаю, датчики. Датчики. Берем на да, датчики, я возьму я возьму, знаешь, ну, вот это? Вот, вот. О, вот, детектор. Так. пошли? Так. Дом или дом, но ну, Ничего необычного. Так, а... Пожалуй, покатки выставить. По дверь открылась, но... Да, призрак у меня. На даче у нас. Не, ну призрак ну, нет, я сейчас на датчике сниму. Что-то там свет наркотики не свет. Так, он нас светом нужен. за хрень. а это это не я наступал нет это там внизу там он, наступил а, подожди это... пусть он что-то напишет в эту в тетрадку в блокнот вот радио вырубил ой так значит он вырубает радио цвет мерцает Активность, так, свет, предметы, электроника. А, он что-то написал или нет? Ничего да, я не, не, ничего не написал. Так, значит, писать не можете. Это я сделал. А ты наступала? Да? Так, ну я пока не знаю. Ну вообще, без понятия. Началось, так, слушай, есть ли у тебя крест? Ты... Я кинул в этого призрака Соли, по идее должна прекратиться охота. Нет, тут... все, он исчез. Но у нас теперь нет Соли. Mm -hmm. <свист> ты спаешься Так пошли <свист> вот. Вот, и, а. Мне кажется, я уже представляю, кто это можем посмотреть пойти в ну пошли а Я в принципе Если есть предположение немножко <зыв> есть какие-то догадки а, так, так. так ну какие Понял, я, нет, догадки ]ですか? есть смотри я думаю а, так это не дух это сразу не, nee, а -а -а. это точно не дух Потому что я не писал никак э Да, это не фантом Ну и... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И не полтергейст вроде как Да, не полтергейст А, погоди, она радио включала? Кризер, радио включал? Так... Не, да... Радио включал, включал mm -hmm. Не, полтора полтергейст О, не. Ну с... да На больше всего Похож. Ну, да, либо у него, не знаю. Пошли туда. Мы... Тире не был до охоты. Они. Ну, может он просто это не использовал. А я думаю, демон. И тут, короче, мы проиграли. В общем, это был демон. Страшный момент. А ты, oh, yeah. а ты кем была то Кем-кем ты была, хоть? А ты кем? Ааа, uh, Банши. А я вот и думал на Банше, я тебе говорил. А ты же сказал, yeah. что она типа не следовала за наркоманом. Это сложно. Вот Это у меня своим демо. Mm. Mm. Мой демо. Yeah, друзья, mm. а, вот такой, короче, режим. Я надеюсь, что вам он понравился. Вот, карту делали долго, скажу вам, на нее 3 недели было потрачено, в принципе. Как я говорил, если я под этим роликом наберётся много лайков, и у меня на канале 100-200 подписчиков, мы скинем эту карту на прохождение, чтобы могли скачать там и Вот. А, конечно, обидно, что там один человек отсоединился, и нас должно было быть 3 раунда, а не 2. Но ролик э, мы этот сняли по-быстрому, потому что были дела, а ролики нужно снять, потому что оно одно В следующий раз будет все окей все нормально. В общем, подписывайтесь на канал э, от лица Дани, от лица Барри будет ссылка в описании, э, можете посмотреть. И также ссылочка на канал Никити тоже будет, но он не снимался много. Что ж, вы были на канале Артему, с вами был Артем. Подписывайтесь, ставьте лайки. и надеюсь, что вам понравилось. Всем пока. Увидимся чуть позже. Всем пока.